Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, мы продолжаем с вами проходить вора э, Золотое издание. Итак, мы с вами обыскали второй этаж, теперь мы э, пробрались на третий. Вот на третий и пробрались мы на третий по некой, там по некой такой штуковине, короче, космич, как э, можно сказать, почти вот в космосе платформу. Вообще, я даже не понимаю, как это возможно просто. Просто жесть. Здесь реально без, без магии вообще не, не, не обошлось. Так, ну и собственно я могу подняться вот здесь, сюда. Могу пройти вот сюда. Еще, еще. Так. А, вот эти окошки, помните, мы из сада смотрели тогда да, эти окошки. Окей, ладно, я хочу посмотреть Так, где там? Хочу посмотреть вот на эту вот комнату Ну точнее не комнату на этот тоннель что это такое вообще Интересно Кто-то смеется Ты уже какая-то мистика, смотри Интересно. Клево. Так, ладно. Плеха. А, -а, а, это я круг сделал. Да? Да. Я мог пройти также вот по этому коридору, короче, здесь вот. Не проходя по вот этой космической херотели, короче Вон он очень. Ну понятно теперь Так А теперь А, ну в принципе у меня только одна дорога Получается вот здесь Окей а, меч у нас находится На Я так предполагаю на третьем уже Этаже потому что больше его нигде не было Вот и собственно Нам нужно его теперь здесь Найти так охрана Блуждает вон там и возможно Возможно что Это охрана как раз меча Потому что мы а, Изначально помните в инструктаже Вроде нам а, Виктория сказала Что меч он на видном месте, но он очень хорошо охраняется. Помните, да? Что это такое? Тихо, тихо, тихо. Ничего. Ты куда идешь? Ты куда идешь? Упс. Так, а, где-то маховая стрела. Я смотрю, у нас здесь плитка. Так хватит ржать-то. Делаю вот так. В принципе, можно. Хотя. Нет, давайте сделаем сейчас еще вторую вот маховую стрелу, выстрелим. Вот так. Прошечно. Так, можно выстрелить вот так Покажи. вот сделать О, да тихо-тихо-тихо-тихо-тихо еще один и отдыхай еще один да хорошо ржать-то Неугомонная это. Кто бы то ни был или кто бы это ни была. Ой, смотри, а здесь еще выше. Эти еще кто-то ходит, что ли? <смех> да. Годи, а я вроде как выключил там свет, а че так не так темно <смех> Да? О, другое дело здесь что-то непонятно что освещает ну где-то Лёха как по нервам то действует это, это, это смех Ну видимо у него маршрут такой долгий, либо он там стоит просто, какое-то время. Тихой. О, идет. И от. А Не, да, надо его убрать, потому что я хрен знает, здесь могут еще. Человека 4 может пройти, я откуда знаю. Кто-то улетел там. Ладно. Лехать, как у мне... меня. что да вот мне не пришлось сильно тратиться с этими стрелами водяными ихоты видимо поэтому их столько много давалось короче ну, на протяжении миссии готовили нас готовили Это меня все нахрен Тушу. Я не понимаю, как так, как вот вот так вот тушит. Все равно, смотри, свет вроде есть, да? Это какой-то глюк игры. Так, тут дверь какая-то. Чую коридор. А, помните распутие коридоров-то? Да? А... Что? Погоди-ка. Смотри. Это называется обман, а -аб да, да вот этот иллюзорный. А Эти вроде туннели. Смотри. А я думаю, что там он за кадром торжет-то все а? Так. Получается, я пришел он оттуда, да? Так, маховая, маховая. <связывая> Ой, ты куда ты полез ты? Ты полез? не обрадуешься, когда придут мои братья. Он братьев пошел за... Так, пока тот там выеживается, я вот здесь по Не против? О, меч. Неплохо. Ну да, охраны здесь. Немало. Не думай, что сможешь долго прятаться. Давай сюда. Это же не позаработало. Он там сомался. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это так. По чем Еще... Так, а У меня же это есть. Не а нет? А есть. Зайди. Ну, давай давай. Держите глаза открытыми, здесь кто-то орудует. Не волнуйся, стрелок, нет, <гас> стрелок, ладно, Так. ну я Бляха! Не надо... Нет. Валим, валим, валим, валим по-тихому, отдыхай. Так, следующий. О! Вот так Там же еще Блёха. воры а так все отлично еще кто-то то будет да дай пройти Ладно. Меч. Меч. Вот она, цель. А он это... Какой здесь нет магии, который меня может убить. Давай, я сохранился, да? И давай, наверное, попробуем. да иди сюда мой. мой новый меч и вываливать отсюда к чертовой матери новый меч а смысл мне этот новый меч ништяк <свы> так ну теперь нам нужно это свалить теперь нам нужно свалить но Но Мне вот интересно, я хочу еще Пробежаться чуть-чуть вот пониже меня там охранник-то заметил Вот Посмотреть, может там что-то ценное есть Потом уже будем сбегать ну я думаю, сбегать, наверное, будем через. Я хочу здесь у нас? Сбегать будем через как его там? Через главный вход. Это что? -то... Что это? Это отсюда, короче, свечение? Как Ладно. Так, а может она мечом ломается, нет? А внутри... <Слышко> Не. Ладно, хрен с ним, ну, непонятно, что это такое, короче. Ладно. Чуть пониже вот идем. Да вот здесь чуть пониже идем. Не хочу посмотреть, может здесь что-то есть. Так сюда идет. Я, значит, его жду тут. Я, значит, жду его тут. А он это. Того. Да, Тихо, не шуми. Здесь чужак. Не! Пока, короче, стрелу тут искал. Так, ладно, у меня есть вспышка. Здравствуй! сюда я тебя найду. попался то <связывая> да что вы такие просто вот они я даже даже в упор не подошел просто вот чуть-чуть Так, три стрелы у меня. Не заставляй меня искать. Маховая, маховая. Ну, там что-то интересное вам, наверное, да? Эй, ты кто? Блях! <свеч> <свеч> <свеч> как это так? <свеч> ты кто, говорит мне? Так, загрузить, загрузить. да уйди блеха! я удачно вообще я, я умею моменты короче на ты чё ты чё и э? я умею короче а, неплохо все отлично плеха есть там кто? мне здесь никого а? Чужак Шесть Так, ладно, чувак Иди сюда Давай сюда иди Достали Реально охрана целая куча Еще кто-то где-то блуждает Короче а, -а, а, Я думал здесь двери А вот хз что это Только зря короче Старался да Ладно, пускай там этот блуждает, короче В принципе, получается Больше здесь ничего нет Придется возвращаться Так что Погнали Блуждает, короче Я не понял, как это так? Как это так получилось сейчас? еще не так просто, что ли, убежать? кругаля Круга, да, Кругаля. Так, это что-нибудь не потайная, нет? Подумал, Похоже очень на тайную дверь был. Так, вниз. О, он за мной побежал. Да ладно. План тебе, Чё? весело. Так, ладно. Судя по всему. А, тихо, нет, вот я в дом иду. Вот здесь ловушка. Все. Я думал, я сейчас в сад просто выйду. А! <губит> Нормально? Он меня вычислил. Он меня вычислил. Я его не убивал он сам сдох игра слышишь я его не убивал он вроде не засчитала за убийство так погоди где нам спуск вниз Э. Ну вот, короче, разлетление лестниц О Так, это что у нас? Это у нас... Это первый этаж, да, получается? Я думал, дверь закрыта. Это, да, первый этаж Все, уходим Где там главный холл? Так, это у нас Сад Нам нужен главный... Пол. Кухня. Простопы. Ага. А где главный холк? А хрен. Хрен с ним. Как изначально планировали убежать, так и угрум Так. Прила с веревкой. Оп Оп Оп И все! И все. Окей. А, так, статистика. Ну, почти 2 часа, да, час 41 минута. Так, найдено 2021. Ох, прям как под год-то! Прям под год! Ну не все не, не, не все нашли Так, 8 из 10 карманов Скрыто 7 зам замков Оглушено 24 Нанесено урона 31 Так, а? Убито не написано, короче, убито Потому что, то, что он сам сдох Так, уже 10 часов Играем в игру Охренеть, игра продолжительная Так, ну что Уже, наверное Продолжим в следующей серии Следующую миссию, вот уже даже интересно, что там будет Потому что как-то так вот Да, закручивается все Кому понравилось, ставим лайки Подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на Инстаграм, комментируем С вами был Валерий, всем пока